с детками сюда приехал и кайфанул. А, ДМД оказывается, Сара. А, и что эта дорога Смотри, куда Смотри, если шлоба закрыта, ты можешь срезать ее её надо, и поехать. Почему? Потому что здесь свободный путь тоже. Да? Я узнавал, да, заповедник узнавал. Так это на заповедник что ли дорога? Так, якобы на заповедник, но заповедник аж через 10, -10 метров. И это что, эта дорога, короче, получается, Выщище можно отехать, на машине так. ехать? Я Серьезно! А что за жилье? Здесь просто ходишь на улицу заркотажа со с заркотажа, мы с чекарточки. Чуполозу? сняли. Серьезно! Вот, что здесь? Что а здесь? Прямо от дигожильяра. А, Это вот киша и белая, совпадает. Нифига себе, я эту дорогу вообще не знал, сколько раз я проезжал Я думал, когда ты мог сказать, я думал, тут пешком можно пройтись А не, не на машине, я имею в виду. чисто пешком А, если где-то Гацюкова, спокойненько здесь, без напряга Ничего себе Ты мне Америку открыл Если бы если бы ты, то бы ты мог бы Эта дорога вообще где заканчивается? Вот здесь, вот и короче. За... Чуть, ну, чуть дальше еще едет. Но там дорога не заканчивается, а на грузовике или на УАЗике на... можно там дорога на гору поднимается. Да? А, и потом уходит туда. Вот. А вот это вот что за здание? Ну это, видимо, может для листяков что-то было. Пожарная часть. Но она вся открытая, заброшенная. Заброшен? Я думаю, уже ханашу побожей. Ничего не за Из буква же жумаку. Ну и мазуха А это тоже дорога? Или вот здесь? Не, я имею в виду вот здесь. Да, тормозит. А недалеко? Ничего себе, пустая полностью Похлала человеку самого или Где какая заезд? Где-то тут беседка была. База отдыха за по поводу этой мессии еще никто не знает, и, Валера. А то запроткну что-то Парикана, иди Да Сейчас интернета попадет Да, сейчас, Общая значит. нормальный Да Ой, Я Буржуйка жат Короче тут походу пожарники жили Жили не ту тужили потом короче сводили походу и... и Это все заброшенное осталось Пожарники, пожарники Походу тут уже кто-то пилит уже братан смотри Пользу, полностью сняли Полу полностью сняли Такое вот здание пожарника Короче говоря, хлам какой-то непонятный. Пять такое здание хорошее, разворовали получившись. Какие помещения оставили? Ну, ну, вообще, я... Даже до нашей Блин, вон какая-то... Повай Дел... <coughs> здесь. здесь как можно тут костер делать? Кто-то прям, кому-то было вообще не этот, холодно, Прямо решил здесь да, в костер вообще. делать, да? Все, пора валить дома. Туалет Что там? Вода, вода себе Блин, жалко столько просмотров Это вообще Видно? А, тут вода, короче, бочка тут Пластмассовая стоит А что вы не тачили там, там висит, висит шкура. Какая шкура? Здесь висит? Да, висит. Да, нет, это волчьи. Волчьи. Волчьи Тут туалет, похоже, да? А это вот крышка от этого. От пулемета. От мины. От ППШ. Не будем снимать такие мины. Такое хозяйство забросили. Это водозаборник. Короче, после того, как интернет попадет, тут, походу, ничего не останется. Это водозаборник Нет, наверное, буду привозить туда сливание. Скорее всего. Да ничего не привозили. Не-не-не, вот, вот, вот тут, короче, походу подвозили вот отсюда И вот такое вот здание, кстати. Непонятно. Или пожарники, или спасатели. И жили тут. И а тут-чуть Красотища Эй! Хороший вид, да? Тут гостиницу если построить, братан. Форель? Где форель? Нет. Хочешь сказать, сейчас там форель? Да ну, форель я тут не будет. выходи на мост тут тоже посчитаем вас выход не спуститься если получится Короче, выключаю камеру Там внизу включим. Короче Ну здесь, не спустился Очень скорстно Там дорога Толла какая-то непонятная красного цвета Так, спуститься мы спустились, а потом как подняться обратно... Я не знаю. Красота. Что это у нас? Впрочем, тут, а вот, утонули, там какие-то таблички и сейчас спустимся, посмотрим. Опа! жил Юрий Петрович. Короче, на пакунул,